Всем большой привет подписчикам, пришедшим на мой канал, интересующимся теплотехникой. Я сейчас хочу, хотел показать э, так называемые сорбенты, вещества, которые способны впитывать большое количество влаги, и использование этих сорбентов в виде аккумуляторов низкопотенциальной теплоты. Это вещества, которые имеют очень большую развитую поверхность и способны поглощать влагу и периодически ее терять в результате высушивания на этом переходе поглощения и выделения они выделяют много много тепла я вам сейчас продемонстрирую 4 образца сорбентов и темпер подъем температуры в момент их пропитывания водой влагой температура воды у нас 24 градуса температура воды мы в каждую из банок Добавляем воду. Значит, добавили воды и смотрим температуры, которые у нас получается в результате. Значит, в первую мы добавили в циолит синтетический, видите, подъем температуры 51, 50, 52. Это циолит натрий-Х, это с 24. Второй природный э, сорбент, это природный клиноптилит. У него подъем 27 э, градусов, с 24, 3 градуса. Силикогель. А силикагель тоже температура подъема значит 27 градусов с 24 и пропитанный э, у нас вот 56 57 50, 60 градусов э, 60 градусов это так называемый селективный сорбент воды он получается в результате э, пропитывания силикогеля хлористым кальцием за счет этого получается увеличение его сорбционной емкости в три раза и соответственно выделение теплоты видите да самый рекордсмен по выделению у нас 58 даже достигает ну циолит синтетически тоже примерно такие же температуры такие же температуры чуть пониже но у него количество тепла и количество воды меньше в три раза чем у вот этого селективного сорбента то есть его можно использовать в качестве аккумулятора низкопотенциальной теплоты то есть летом высушивать его можно высушивать при температурах меньше 100 градусов то есть обычно солнечный коллектор способен высушить и потом в течение зимы, прогоняя в воздух влажный, мы получаем э, отопление, которое у нас халявное, так сказать. Один килограмм этого сорбента способен выделить до 2 мегаджоля теплоты. Это очень много и соизмеримо с дровами. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал.